Дорогие друзья, в последнее время к нам из океана прилетают различные лекторы, различные проповедники, которые читают нам разные лекции. Нужны, не нужны, никто нас не спрашивает. В общем, занимаются тем, что учат нас с вами жить. И сегодня я хотел прочитать лекцию от имени вот такого вот грамотея, который прочитает нам лекцию о славянах. Они считают, что они все уже о них знают. Итак, начинаем. Добрый день, дорогие зрители. Я есть профессор Даунтаунского университета проблем славянских народов. Из, углубленно изучив жизнь и бит древних славян, я сегодня хотел бы рассказать вам непосредственно, что есть такое славяне, как национальность. Сейчас расскажу вам. Итак, земледелие и скотоводство были славянам уже тогда очень хорошо известны, поэтому они ими не занимались. Несмотря на то, что утро считалось самым трудным временем для славян, они находили в себе силы собираться небольшими группами по три человека. И усиленно о чем-то соображать. Вот yes. сюда и пошла крылатое выражение соображать на троих. Эм. <связь> Касаемо славянских мужчин, они вели преимущественно ночной образ жизни. То есть днем они спали, а ночью гуляли, освещая себе дорогу под глазными фонарями, <правда> которые они умело наставляли друг другу кулаками. Славяне были очень бедные люди, и вместо носков они носили портянки. Особенно бедные славяне носили одни партянки на двоих. Yes, на двоих одни портянки Такие славяне называли однопартийцы. Новый год славяне очень сильно любили праздновать в Пане. Они его праздновали очень долго. И тот день, в который они все-таки возвращались себе в семьи, для их жен был самый настоящий праздник, который по сей день так и называется – 8 марта. <связывая> Спасибо. <Thank> <плодисмент> э Славяне очень любили называть Новый год именами различных животных. Например, козла или спинки Хорошо отпраздновывая этот праздник, славянский вождь рано утром внимательно смотрел на свое изображение в зеркало. Окей, какое животное он там видел, так и называли поступивший год. <свят> Некоторые неудоумения вызывают у меня тот факт, что туристы всего мира очень сильно удивляются Итальянской Пизанской башни Которая, вы знаете, стоит немножко криво Дело в том, что в славянских деревнях В таком состоянии находятся абсолютно все строения yes. А также основная часть взрослого населения В славянском деревне были заядлые грибники Они любили собирать и готовить грибы Но прежде чем пробовать они давали попробовать, э, но не очень любили собак, давали пробовать дождь. Если она эти грибы съедала и продолжала э, веселиться, такие грибы назывались съедобные. Yes. А если она синела и в нее из рта э, извините, пена полезла, такие грибы назывались полезные. Есть мнение, что именно славяне вместе с индусами придумывали э, шахматы. Это было э, некоторое разделение труда. То есть индусы придумывали шахи, а славяне... Yes, За детьми славяне обычно ходили... Капусту, а за хорошим настроением э, в коноплю. После чего лезли в Берлогу в медведь, убили ему морду, играли на гуслях и все вместе, искали смерть кошея э, в яйце. Э, свадьбы э, славяне э, гуляли неделями, месяцами и даже годами. Нередко супруги расходились раньше, нежели гости. Во время праздников славяны веселились и водили веселые хороводы. В дни траура они водили грустные хороводы. Также во время праздников они еще сильно веселились и прыгали через подожженный соседский амбар. Yes. Самые коротконогие выбивали уже в четвертьфинале. Исходя из всего сказанного, я хотел бы посоветовать абсолютно всем Ни в коем случае не делать никакие агрессивные действия в отношении славян Потому что народ, который водку запивает пивом, а макароны закусывает хлебом, победить невозможно Извините за внимание